Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Всех рад приветствовать на нашем очередном вебинаре вместе с Александром Элдером. Мы встречаемся каждый месяц, обсуждаем рынки. Я, Александр делится с нами своим мнением, своим видением того, каким должен быть трейдинг. Да? Всегда он у многих отличается, но мы стараемся почерпнуть самую интересную информацию из, что называется, первых уст. Перед началом, как всегда, несколько слов. Ну, Во-первых, это, как всегда, предупреждение о рисках. Да? Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и это тот вопрос, с которым важно разобраться для того, чтобы избежать ненужных ошибок, ненужных потерь. Ну, частично мы также эти вопросы затрагиваем в ходе нашего вебинара. Данный вебинар проходит на площадке Admiral Markets. Admiral Markets для тех, кто присоединился к нам впервые является брокерской компанией. Мы предоставляем сервис по трейдингу, то есть это трейдинговые платформы, и также возможность инвестировать уже также в классические активы, акции и в том числе ETF. И среди наших клиентов наши клиенты могут для себя найти более 8 тысяч инструментов, то есть это акции различных стран, европейских, акции американских, естественно, акции и выбрать для себя те инструменты, которые интересны, те, которые подходят. Также мы уделяем огромное внимание обучению, да, то, то есть преподнесению информации для наших клиентов, чтобы у новичков была возможность разобраться там с базовыми вещами и получить основные а, знания по трейдингу. И а в том числе мы очень рады, что Александр присоединяется к нам раз в месяц и делится своим опытом. А для того, чтобы вы всегда были в курсе основных событий, расписания вебинаров, то я со своей стороны рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Сейчас я ссылочку также в чат присылаю. Там вы будете получать информацию о новых вебинарах, также записи вы всегда сможете найти. И, конечно же, подписаться на наш YouTube-канал, на который мы выкладываем записи вебинаров, в том числе вебинар Александра тоже появится на YouTube-канале. И если вы по какой-то причине пропустите и не сможете посетить тут то вы всегда сможете тоже посмотреть его в записи. И также там у нас будет проходить конкурс, но об об этом я расскажу чуть позже. План вебинара на сегодня он такой, что мы, ну, как всегда, хотелось бы услышать много информации от Александра, да, то есть его мнение по текущей ситуации в целом, да, то есть что происходит на рынке. Также мы поговорим о основных инструментах, да, разберем ключевые индексы, ключевые валюты, ключевые сфрейвые активы. Также мы подведем итоги конкурса, да, в котором мы разыгрываем книгу с автографом Александра разберем акции, которые вы прислали. Да, Александр их посмотрит. Также будет серия ответов на вопросы. И дальше я расскажу уже про индикаторы Александра, как их можно установить в MetaTrader. Эту возможность мы сделали буквально пару месяцев назад, но чуть подробнее я расскажу об этом в конце, уже после основной части. И также еще раз расскажу про правила конкурса. А с моей стороны это все. Александр, как всегда, готов передать слово вам. У нас перерыв получился чуть дольше, чем обычно. Обычно у нас перерыв месяц, да, в этом случае у нас был примерно полтора, поэтому уже с гораздо большим нетерпением передаю слово вам, и мы со своей стороны готовы внимать полезной информации от вас. Спасибо большое, Роман, очень приятно вас видеть и слышать. Спасибо за доброе представление. И то, что мы пропустили месяц, мы ничего не потеряли, потому что приближаются колоссально интересные моменты, мне кажется, на рынке. Uh, и uh, лучше сегодня, чем uh, две недели тому назад. Uh, я покажу некоторые индикаторы, которые позволяют мне uh, так думать. Uh, вы хотите показать свой экран, наверное, сначала, да, может быть, S&P? Да, yeah, мы можем начать sports, вот, да? как раз со своих инструментов. Сейчас я показываю экран. У вас появился? Да-да-да, uh -huh. я прекрасно вижу, Спасибо. Uh, uh, с левой стороны – недельный график, с правой стороны – дневной. И недельный график идет вверх стабильно, причем каждый месяц примерно легкая или не очень легкая паника. И значит, свеча или бар опускается в зону ценности. Зона ценности – это расстояние между двумя скользящими и средними. Даже вот на прошлой неделе было такое падение, невероятно короткое. Рынок обломился, начал обламываться в пятницу, вошел в зону ценности в понедельник, а во вторник уже выскочил из нее и закрылся на новых высотах. Последний бар – это, значит, не полная неделя. Это понедельник, вторник и половина среды. Сейчас, значит, в Нью-Йорке чуть-чуть после полудня в среду, так что последний бар – это только полнедели. Заметьте, кстати, если вы чуть-чуть отодвините курса свой, один из, один из параметров фигур, даже лучше сказать, который, на которые я всегда обращаю внимание, это высоту столбика или высоту свечи. Высокие свечи показывают на большую эмоциональную вовлеченность трейдеров. А маленькие, короткие свечи Показывают на, на то, что трейдеры без энтузиазма и побаиваются. И вот это то, что происходит на этой неделе. То есть, казалось бы, все хорошо, прекрасная маркиза. Рынок достиг новых высот в понедельник, а бар совершенно какой-то дохлый. Смотрим ниже. значит Импульсная система все еще зеленая. И смотрим еще ниже индикатор MACD. Мы видим, что в феврале этот индикатор MACD гистограммы поднялся, были вот зеленые эти бары, он поднялся так довольно нормально, показывая что, показывая, что была сила, был энтузиазм, была коррекция, MACD гистограмма опустилась ниже нуля, и сейчас MACD гистограмма... Еле-еле дотянул до нуля. Мы не видим последних, последнего бара, потому что он, находится, он равен нулевой линии, он равен нулю. То есть уровень энтузиазма среди трейдеров низок. И стоит на рынке возникнуть малейшей слабости, как это, этот индикатор повернет сверху вниз, значит, станет опять красным. И вот тут у нас будет довольно основательный сигнал на продажу. Переходим на правую сторону экрана и что мы видим здесь, что в июле цены достигли верхней границы конверта, короткая коррекция до нижней границы дневного конверта и сейчас рынок опять пытается, пытается дотянуться до верхнего конверта. Сегодня это у него явно не получается. Смотрим на гистограмму. Посмотрите на уровень дневной гистограммы в июле, на ее падение, тоже в, в начале июля, на ее падение в середине июля, я называю такие, такие фигуры, переломали хребет, быку. И сейчас, значит, бык поднимается у правого края. И сравните этот подъем с тем, что было в начале месяца. Цены выше, индикатор гораздо ниже. Он еще не тикнул вниз. Когда он тикнет вниз, вот это будет сигналом на продажу, продажу на коротко. Причем, Роман, если я не ошибаюсь, среди индикаторов, которые вы предлагаете, которые я разработал и вы предлагаете для метатрейдера, входит индикатор, называется, я же как по-русски называется, по-английски, MACD Crossover, который показывает на какой точке MACD импульсная система поменяет свет. Был, был, такой, Долж... да. был такой Был такой, должен быть там. Я очень часто, когда собираюсь торговать, я пользуюсь этим индикатором, то есть выскакивает точечка, которая показывает, ниже какого уровня а МСД гистограмма тикнет вниз, и вот на этой, в районе этой точечки я размещаю свой приказ о продаже накоротка. Или если я пытаюсь поймать дно, то о покупки, естественно. То есть рынок, рынок находится в очень неблагоприятной ситуации сейчас, в опасной ситуации. Еще один индикатор есть. Я покажу вам его попозже, потому что сейчас мы пользуемся экраном Романа, а когда мы перейдем к моему экрану, я вытащу другой индикатор. Это индикатор новых высот, новых низов. И это это то, что я отслеживаю каждый день. Эта информация выставляется в интернет многими компаниями. Есть одна компания, которой я сильно доверяю, потому что очень многие компании делают очень странную работу по высоким, по новым высотам, новым низам, считают их совершенно странными образами. Есть одна компания, которая, данным, данным которой я сильно доверяю, и я проверяю их веб-сайт, каждый день снимаю с него эти цифры и ввожу их в свою программу. Я покажу вам этот график в результате. это такая довольно страшная картинка для быков. А, кстати, информация это на, на этом сайте хорошая цена. Бесплатно. Ноль. Я это вам покажу позже. Так что, мне думается, что американский рынок сейчас стоит в очень опасной ситуации. Посмотрите, кстати, в нижнее правое окно, где индекс силы. Сравните высоту индекса силы в начале июля перелом хребта быков и высоту индекса силы сейчас, то есть сплошные дивергенции, дивергенция MACD линий, дивергенция MACD гистограммы и дивергенция индекса силы тренда, как говорят, как говорят любители скачек и подромов, это трефекта. так что не слабый индикатор. Запишите меня в медведи. Вы знаете, у меня есть очень хороший друг, такой мужик-бразилец, кстати, бывший офицер бразильской армии, приехал в Америку, эмигрировал 20 лет спустя еще молодым человеком и занимался здесь тем, что продавал украшения для волос девочек, от дел далеко довольно, очень хороший трейдер. И у нас с ним был спор где-то пару недель тому назад. Он бык. Он говорит, что Федеральная резервная система вкатывает такие огромные деньги в рынок, что рынок просто не может упасть. Эти деньги нужно куда-то девать. Банковские проценты ничтожные. И поэтому значит, он, стоит, он на покупку стоит. Он только покупает, и покупает, и покупает. И я не могу возразить на... Сущность его аргумента, то есть да, на самом деле Федеральная резервная система вкатывает деньги как грязь в рынке, но при этом я смотрю на технические индикаторы и ситуация очень опасная. И что я четко знаю на основании долгого-долгого опыта, что технические сигналы всегда предшествуют фундаментальным. Что может столкнуть. Роман, давайте вернемся еще на секундочку. Я вижу, вы DAX выставили. На секундочку еще к СНП вернемся. Что может развернуть этот рынок? Что может развернуть этот рынок? Должно произойти какое-то событие, которое его должно. Не, <соценно> ничего не должно. Вероятное, событие, которое пихнет его вниз. Допустим, выйдут цифры от американской госстатистики что сильный всплеск инфляции, и тогда у, Федеральной, у Федерального резерва не будет выбора, но начать поднимать учетную ставку. Вот это вдарит по рынку. Или, допустим, какие-то столкновения военные с Китаем. В сегодняшней газете китайцы строят полигоны, на которых можно разместить сотни межконтинентальных ракет, которых у них нет еще. Но будут, видимо, в не очень далеком будущем. Так что агрессивная политика Китая, необходимость повысить четный процент. Никто не знает, что это будет. В том-то и дело, что вот такие вот явления, которые неожиданно бьют по рынку, как пандемия выскочила как бы из, из левого угла. Но технически рынок выглядит, что он готов к резкому падению. Я не хочу сказать, что это конец бычьего рынка, но серьезная коррекция. Допустим, мы смотрим на, на S&P. S&P падает, допустим, в район нижнего конверта. Да? То есть S&P сейчас где-то 4,400 и падает где-то в район 3,800, 15%. Вот такая коррекция. Не бычий рынок, но очень серьезная, и глубокая коррекция, которая предоставит прекрасные возможности покупать. Но это уже заглядывать слишком далекое будущее. Посмотрим DAX. На недельном графике DAX с левой стороны DAX слабее. Он перестал подниматься уже практически с весны, совершенно плоско себя ведет. Имел коррекцию на прошлой неделе, поднялся, но, так сказать, ралли. Американский рынок на новых высотах, а немецкий рынок совершенно плоский здесь. Смотрим на дневной рынок. То же самое, плоский, неуверенный. И то, что последняя реакция была ниже предыдущих, это показатель того, что медведи набирают силы. Но четких сигналов, вот как мы их видим в американском рынке, в DAX я не вижу. Да, это не сильный рынок, такой задумчивый. Что еще вы хотите посмотреть, Роман? Давайте посмотрим евро-доллар как одно да. из валютных инструментов. Это, это доллары, это, это доллар оцененные оцененных в евро, да, или нет? Я знаю, что в Америке и в Европе это все по-разному чертится. Е, евро оценен в долларах. То есть евро, то значит, евро, евро стоит где-то доллар 18 центов, да? Да. да. Окей, прекрасно. На недельном графике на графике, где мы проводим сказать, стратегические решения. Во-первых, хочу показать на сигнал, который возник в ноябре прошлого года. По-моему, если память не изменяет, мы о нем говорили. Если вы поставите вертикаль, вот где-то в ноябре, да? На недельном графике слева. Правее, правее, правее. Да. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Продолжайте двигать, продолжайте двигать, продолжайте. Стоп. Okay. Вот здесь, да? Все счастливы, все смеются. Евро идет вверх. Да? Сильная валюта. Что мы видим на технических индикаторах? Посмотрите на великолепную медвежью дивергенцию МСД гистограммы. Посмотрите на великолепную медвежью дивергенцию индекса силы. Знаете, вот этот график. Кстати, вот если вы, у вас есть возможность схватить картинку с экрана, ее просто стоит распечатать. Вот так, вот, вот это вам нужно. Знаете, мой хороший друг и партнер Кирилла Лавон всегда спрашивает: "What is your A trade? Где твоя сделка А? Значит, какая, как выглядит твоя идеальная сделка?" Вот это, нужно, вот это нужно просто сфотографировать и шлеп на стену. Вот так вот должна выглядеть идеальная сделка. Да? Цена достигает новых высот, бьет по конверту. В то же самое время дивергенция МСД-гистограммы, дивергенция индекса силы. Поехали? Поехали. Произошла серьезная коррекция. И с тех пор евро выше уже не поднимался. Сейчас опускается опять в район донышка, которое было установлено в феврале. И похоже, похоже, похоже, что скорость этого падения замедляется. И даже вот последний столбик, импульс сил, значит, МСД гистограмма уже не вниз, а вверх. Да? То есть, похоже, что медведи начинают сдавать позицию. Двойное дно – Двойное, двойное дно в ценах, двойное дно в гистограмме. Дивергенции особой нет, но двойное дно наблюдается. Смотрим на дневной график теперь. Мы видим в предыдущей в неделе многочисленные попытки проломить... Вы знаете, Роман, если вы поставите линию горизонтальную, допустим, на уровне где-то конца... Конца июня. Уровень конца июня. Горизонтальную линию под ценами, вот по донышку цен, гораздо правее, гораздо правее, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. Стоп, чуть-чуть выше. Выше, еще выше. Вот так вот, да? Видите, медведи по евро ломают дно? Раз, раз, два, три, четыре, пять, и не могут сломать. Если размеры не могут сломать, значит, следующий ход, скорее всего, наверх. И мы видим, что евро начал разворачиваться кверху. Я в последнее время мало уделяю внимания валютам. Если бы я торговал валютами сегодня, то я бы четко искал покупки в евро. Потому что ранние признаки дна. А народ любит покупать по высотам. Народ любит покупать, когда... Когда рынок достигает верхнего конверта. Вот тут все понятно. Он идет вверх, компания большая, давай покупать. А по-умному надо покупать ниже, ниже зоны ценности. На распродажу покупаем. Да? Хочу купить себе новую рубашку, но спешки нет. Я подожду, пока в магазине не вывесят 30% скидки. Вот тогда я зайду. Вот, это вот такая вывеска сейчас висит на евро. Давайте посмотрим еще что что вы хотите. Uh -huh. а давайте посмотрим золото. Да. Uh -huh. На недельном графике, где-то полтора месяца, тому, два месяца почти тому назад, очень сильная коррекция произошла. За одну неделю золото обрушилось и... и... и... И ничего. Две недели спустя была попытка значит, возобновить это падение. Эта попытка была отвергнута. Золото на недельном графике чуть-чуть ниже зоны ценности. И МСД гистограмма стала уже загибаться вверх, подниматься вверх. Да? Так что похоже, что золото формирует донышко. Опять-таки, это не самая великолепная донышко. Это не такого качества сигнал, как сигнал верхов в S&P, который просто прыгает на меня с экрана и хватает меня за лицо. Если ты не будешь торговать это, что ты будешь торговать? Это хороший сигнал, то, что мы видим здесь, но не такой драматический, не такой уверенный, как сигнал в S&P. Вы знаете, когда вы высматриваете сигналы для своих сделок, вот то, что я сказал несколько минут тому назад, повторяя своего друга Керри, он говорит, what is your A-trade? Какая твоя эталонная сделка? Это не эталонная сделка. Да? И когда вы занимаетесь биржевой игрой, вам важно знать, это эталонная сделка или, ну да, вроде бы, да, так нормально выглядит, да, почему бы и нет, но это не эталонная сделка. Если эталонная сделка, то в нее можно тяжелее вложиться, больше вложиться. Смотрим на дневной график. Резкое падение золота, видим. Кратковременную, двухдневную попытку сломать это дно. И от этого двойного донца, кстати, дивергенция в индексе силы, не, не в, МСД, а в МСД, а в индексе силы. И от этого двойного донца золото начало очень хорошо подниматься. Мелкая коррекция последние две с половиной недели. И опять-таки медведи пытаются проломить дно, а он не идет, не хочет. Поэтому, я думаю, золото стоит на повышение здесь. Опять-таки, если, если торговать золотом, то я бы смотрел на бычью сторону. Вы знаете, опять несколько слов об импульсной системе. Переходим, посмотрите на левую сторону графика. Вы видите вот эту горизонтальную полосу, где стоят штрихи зеленые, синие и красные. Это не значит… Не значит что покупаем зеленое, продаем красное. Зеленое говорит, запрещено играть на понижение. Красное говорит, запрещено покупать. То есть это не торговая система, это система цензуры. И вот эта вот цензура на этой неделе закончилась. Красная импульсная система перешла в синюю. Все, значит, делаем, что хотим. Запрет на покупку снять. Вот такие пироги. И тогда э, посмотрим нефть, да, нефть марки Бренд. Угу. И вот завершим наш такой обзор. Угу. Роман, или у меня галлюцинации, или какое-то тихое, тихое радио играет на заднем плане. Вам не кажется? Нет, но я сейчас попробую отключить у себя звук. Не, не, не мешает, не мешает. Так, вот, да, нефть добавил, но вот у меня вроде радио не а te, а, Нет, а теперь шум появился. А, вот, смотрите, отлично. У меня сегодня садовник работает, так я ему сказал, что, пожалуйста, самое не коси, потом, потом, сказать, попозже. Нефть – с одной стороны, с другой стороны, да? Нефть кровенос... – нефть это как кровь экономики. Экономика сейчас усиляется по всему миру, спрос на нефть растет. Тревожно выглядит то на недельном графике, что имеются медвежьи дивергенции MACD и индекса силы. На прошлой неделе была такая короткая, э, быстрая коррекция. Сейчас нефть поднимается. Я думаю, что э, то есть сегодня коротить нефть нельзя. Нельзя, потому что импульсная система зеленая на недельном графике и зеленая на дневном. Коротить нельзя, но смотреть можно. А, и э, по, вот здесь, вот, э, если бы я занимался сегодня нефтью, то э, я бы очень внимательно сказать... Пару раз в день, вот это очень внимательно, я бы пару раз в день поглядывал на эти индикаторы, и как только дневной индикатор перестал быть зеленым, дневная импульсная система перестала быть зеленым, я бы стал искать возможности закоротить этот рынок. Дивергенция очень неприятная. Когда мы смотрим на дневной график, мы видим, что последнее падение моей серии гистограммы было рекордно глубоким. То есть медведи присутствуют, и медведи агрессивны. Поэтому на данный момент моя система не позволяет ничего делать здесь, но говорит, посматривай, посматривай, жди, жди разрешения коротить. Спасибо, Александр. В принципе, вот основные инструменты посмотрели. Я думаю, что тогда мы можем как раз подвести итоги конкурса. Сейчас я да. выведу таблицу участников. Немножко по ней расскажу, и тогда уже переключимся на вашу платформу Прекрасно. и посмотрим уже отдельно инструменты. Итак, один момент… Да, здесь я вывел как раз информацию по результатам нашего конкурса. То есть здесь все акции, которые присылались, день входа был 23 июня, день выхода 27 июля. Соответственно, до, за день до сегодняшнего вебинара. Подробнее я расскажу про правила уже непосредственно в конце. Здесь также мы разделили на два сегмента. У нас те акции, которые попадают в обзор, то есть на, на разбор Александру, те, которые присылаете за 48 часов. Все остальные Александр отдельно про них не говорит, но в конкурсе не также участвуют, да, то здесь все в порядке. И у нас, соответственно, есть две акции, которые были присланы чуть дольше, чем там, за 48 часов до вебинара, который был в прошлом месяце. Это Vertex и Moderna. И, собственно, эти две акции, одна была предложена Vertex в long и Moderna в short. Ну, они, видимо, обе выросли, но у нас одна получилась победителем до да, 8 процентов за эти полтора месяца, а вторая минус 55 процентов. А, собственно, как мы и обсуждали на одном из предыдущих наших вебинаров, то было бы интересно как раз послушать мнение Александра и по той акции, которая победила и по той акции, которая проиграла. Да, то есть на что нужно было учесть, чтобы участнику, которую предложил, потому что, скорее всего, он предполагал, что она вырастет. Вот было бы тоже интересно услышать мнение. И наш победитель Нина, Нина Жигина, если я правильно произношу фамилию, у нас уже не первая девушка побеждает. Вот поэтому со своей стороны тоже поздравляем. И я также напишу на нашем YouTube-канале, как вы сможете получить книгу. Знаете, Роман, я... спасибо большое. Я когда включу свой экран, я, я, я смотрел на эти акции до, до начала нашего класса. Я их покажу быстренько со своего компьютера, если вы не возражаете. Да, конечно. Сейчас я останавливаю демонстрацию, и вы можете запустить у себя. Share screen. Вы видите мой экран или нет? Вот сейчас подгружается, пока темный. А, темный да, я тоже вижу, только, только дело ясное, что дело темное. Пока темный, да. Хм. Давайте еще раз попробую. Я сделаю стоп и еще раз share. Share screen. Так, одну секунду. А, он темный, потому что он у меня заснул на моем компьютере. Все ясно. Так, сейчас будет. Share screen. И... Да, все отлично. Теперь все видимо, да? Вы знаете, значит, посмотрим на, на акции, значит, которые победили и проиграли. VRTX, фармацевтическая акция. Когда, знаете, когда у нас был предыдущий вебинар, числа 14 или раньше? 24 июня. 24 июня. То есть, окей, okay, значит, это было вот, вот здесь. То есть Нина, Нина поступила как разумная домохозяйка. Купил на распродаже, да? вертекс обвалился и стал подниматься опять. И, Разумная покупка. Вторая акция, которую я победил, тоже я, это KMB Kimberly Clark. Kimberly Clark, это, вы знаете, есть такие акции, их, их считают относительно безопасными. Тоже, о, кстати, тоже очень хорошо по времени получилось. Вот, вот. Вам видна эта вертикальная линия, где я ставлю, да? Да, мы видим. Да, вот, вот здесь. Да, была коррекция, и акция была закуплена близко к этой коррекции. Кимберли Кларк – это компания, которая делает бумажные полотенца, туалетную бумагу, мыло. Нет, даже не мыло. Ну вот, так сказать, все для дома, и для, чтобы чистить, короче говоря. То есть, независимо от того, хорошая экономика, плохая, люди покупают этот товар. Это не быстрая компания, она медленно движется, акция медленно движется. Но это была такая серьезная покупка. Когда мы, смотрим на потерявшие, когда мы смотрим на потерявшие акции, то, конечно, такая ослепительная потеря была в акции компании Moderna. Moderna – это самая лучшая компания из всех, которые делают вакцину от вируса. И тут они объявили, что, значит, благодаря своему колоссальному успеху, примерно 94,5% эффективность. Я, кстати, вакцинировался этой модерной, и у меня работает строитель сейчас на повышении всяких структур в доме. И я его уговорил, чтобы он вакци... он боялся, я его говорил вакцинироваться я ему говорю, и будешь себя плохо чувствовать, возможно, в первый день, я тебя, плачу. Я, я тебя плачу за этот день, но поехали, я тебя свезу, и поехали с ним на вакцинацию. А там предлагали выбор – Модерна, Pfizer и Джонсон и Джонсон, без всяких разговоров, только Модерна. Так что нужно быть смелым человеком, чтобы коротить Модерну. Хотя, должен признаться, я сам коротил три дня назад, но я ее поймал, когда она совершенно по-сумасшедшему выскочила вверх, я вот поймал этот хвостик очень краткосрочная сделка. То же самое на предыдущей неделе. Хвост она выбрасывает вверх, карачу, на следующее утро закрываю. Но взять это как такую более длинную позицию надо быть смелым человеком. Компания выпускает продукт, которого требует весь мир и конкуренции практически нет. Поэтому надо... Когда вы хотите закоротить акцию, ищите акцию, которую вы хотите ненавидеть. Эту акцию трудно ненавидеть. Вот такие пироги. Я не фундаментальный аналитик, но полезно знать что-то о, о том, чем занимается компания, насколько она хороша или не очень. Давайте посмотрим акции, которые пришли сегодня на конкурс. Я, опять таки, я их посмотрел до начала нашей встречи и Два момента. Во-первых, очень много акций на понижение предлагается. Я рад слышать это, потому что, как вы знаете, я в данной ситуации медведь. А кроме того, несколько очень интересных акций. И я не удивлюсь, если в ближайшие пару дней я сам буду торговать какими-то из этих акций. И если я это сделаю, то в следующем вебинаре я покажу значит, результаты этих сделок. Выигрыш или проигрыш все равно. То есть это не все равно, но покажу и, и, и, или то, или другое, что, что сказать, что как лягут карты. Прежде чем смотреть на акции, присланные на куркус, я хочу вам показать то, что, то, что я обещал, график, который я отслеживаю каждый день. Это график новых высот, новых низов. Источник информации – компания BarChart uh, и uh, barcharts.com. Uh, uh, если не найдете, пришлите вопрос. Я, или, Роман, я вам с удовольствием пришлю этот линк. Если вас будут спрашивать, вы сможете ответить людям. Вот, иди по этому винку, там все это есть. Значит, что, что мы видим? Uh, с левой стороны, ну, как всегда, это знакомая для вас система, надеюсь, уже uh, с левой стороны. Недельный график с правой стороны правой. График S&P. И вы видите, как недельный график поднимается, но график новых высот, новых низов показывает колоссальное ослабление участия в этом, в этом ралли. К примеру, в начале года, где-то в феврале, недельный график новых высот, новых низов – стоял на уровне почти трех Значит, за неделю было на три больше новых высот, чем низов. Вчерашний, вчера этот график стоял на уровне 226. Без калькулятора. 226 – это меньше, чем три тысячи. Идем на правую сторону. И мы видим, опять-таки, как S&P карабкается высоту, цепляются вот эти камешки и лезет наверх. И при этом индекс новых высот, новых низов ниже, ниже, ниже. И мы отслеживаем его в трех диапазонах. Это новые высоты, новые низы за месяц, за квартал и за год. Извините, в другом порядке. Наверху за год, потом за квартал и внизу за месяц. И вы видите, как вот это вот падение Происходит, происходит по всему диапазону. Минус 80 в годовом диапазоне, минус 479 в квартальном, минус 765 в недельном диапазоне. Это показывает на то, что количество новых высот, количество акций, которые участвуют вот в этом ралли, все время понижается и понижается. Okay? Давайте, давайте вернемся к графикам акций, которые вы представили на конкурс. Например, Александр предлагает посмотреть на повышение, извините, на повышение, на понижение акцию компании Microsoft. Microsoft это один из лидеров бычьего рынка, вот этого теперьшнего бычьего рынка. Как говорится, безумство храбрых поем мы песню, старая советская штучка. Но в данном случае, в данном случае это совсем не дурная идея. Смотрим на, смотрим на недельный график, на недельный график Microsoft. На прошлой неделе акция поднялась до уровня верхнего конверта, и сейчас она там как бы засела. И импульсная система только что поменяла цвет с зеленого на синий. Значит, на прошлой неделе запрещено было коротить, а сейчас это разрешается. Недельный график разрешает коротить, но действительно сильный сигнал мы видим на дневном графике. Посмотрите на дивергенцию MACD гистограммы, дивергенцию MACD линий и дивергенцию индекса силы, три Да? Очень-очень э, привлекательная сделка. Хотя, хотя должен сказать, э, может, я надеюсь, что э, в нашем сегодняшнем поиске мы найдем более привлекательные другие акции коротить. Потому что Microsoft – это одна из самых больших, тяжелых э, акций на американских э, рынках. Э, это... Мой путь, путь залаял, наверное, услышал слово Microsoft. Говорит, не карати или карати наоборот. Лучше не коротить лидеров, лучше коротить более скромные акции. Смотри, на кого поднимаешь руку. И вот Дмитрий прислал другую компанию, тоже кандидат на шорт. Я просто по списку иду сказать в порядке, в котором они пришли. KKR. Группа охраны. Два, два пуделя лают. А, тут, тут бабушка какая-то ходит по улице со своей собакой. И эти пудели всегда выскакивают, чтобы объявить, чья это территория и кому принадлежит эта улица. Прошу прощения. KKR. KKR – это финансовая компания, очень продвинутая. И сейчас очень хорошо завязаны в политику. И в последнее время они занимались тем, что выводили на рынки огромное количество, по-моему, сотни. Вот эти SPAC называются компании. То есть выпускают компанию, продают акции компанию, у которой нет никакого бизнеса. Но просто есть обещание, что они, значит, на деньги, которые они, сказать, они там продают акции на, там на 300 миллионов долларов, иногда больше, что когда они получат эти деньги, то они на эти деньги купят бизнес, который будет прибыльным бизнесом. Для меня это анекдот, но люди верят в чудеса, и в голубую птицу. И вот эта вот компания KTA продает эти замечательные акции сильная медвежья дивергенция. МСД гистограммы, МСД линий, индекса силы. Импульсная система все еще зеленая. Она перестанет быть зеленой, если мы посмотрим, одну секунду, она перестанет быть зеленой, если ККА, она сейчас котируется по 62-41. На этой неделе, если она опустится, ниже 61, а на следующей неделе ниже 62. То есть, она находится в центрах от точки перехода, перемены цвета, зеленого на синий. И опять-таки, Роман, я надеюсь, что вы этот индикатор включите в вашу добавочную программу для мета -трейдеров, потому что я считаю, что это очень полезный индикатор. Смотрим на дневной график. Опять-таки, казалось бы, все хорошо, все прекрасно. Вчера KKR достигла новой рекордной высоты. Сегодня уже сдает немножко оттуда. И если KKR опустится, значит, KKR сейчас стоит 62,40. Упало на цент, пока мы с вами говорили. Если KKR опустится до 62 на 40 центов, то перестанет быть зеленый сегодня, а завтра точка перехода с половиной, Вот так вот. То есть э, совсем стоит на грани перехода. Очень, э, э, Если коротить, то я бы, я, я, я был бы склонен гораздо сильнее коротить что-то типа KKR, потому что это такая немножко боковая акция, чем идти на главного героя, на, на, на Microsoft. Э, не будем за горизом, но, на рынках э, медали не дают. Едем дальше. Анна пишет, тоже, тоже хочет закоротить акции, которая производит сигареты. Филипп Моррис, PM. Обычно это медленная компания. Опять-таки, это, это компания, которая не сильно падает в медвежьи рынки, потому что кто, кто курит, он будет курить в очень малой зависимости от состояния экономики. Импульсная система синяя уже на недельном графике. Дневная все еще зеленая. Да, если дневная опустится, точка перехода 99. Значит, сейчас она продается по 99.56. по 99 она станет легальной, в кавычках легальной по импульсной системе. И она будет легальной сделкой. Но она не вызывает такого серьезного интереса у меня. Почему? Потому что нет таких вот ярких дивергенций, которых мы видели в акции ККА. Евгений хочет посмотреть Royal Dutch Shell. Евгений, надо писать тикеры, причем американские тикеры. Это ваша работа. Найти этот тикер и, и дать. Если вы сейчас в комнате, то, пожалуйста, найдите тикер, пришлите месседж, если, Роман, вы его увидите, то передайте мне. И следующее, опять-таки, Сергей хочет коротить. SRPT. Заметьте, я переключаюсь на недельный график, прежде чем открывать... Прежде чем открывать графики. Я всегда хочу начинать... Неужели как? А, нет, я говорил. Нет, нет, нет, нет, это на повышение. Спасибо. Покупаем дешево, продаем дорого. Да? Извините, Сергей, это значит Сергей продает SRPT на повышение. Тоже, кажется, фармацевтическая компания имела серьезные проблемы в конце прошлого года. Упала в цене от 180 долларов до 70. Но вроде оклемалась и перестала падать. Сейчас еще красный график на недельном. Недельный график красный. Покупать запрещено. Но линия, уровень, на котором она станет легальной, на этой неделе 70. А на следующей неделе 69. Смотрим на дневной график. Уже, конечно, дневной график синий, гораздо... Дневные сигналы почти всегда, 99%, появляются раньше недельных. Вальдемар хочет закоротить МАНХ. Роман, я боюсь, что мы не уложимся в час. И если вы не возражаете, минут на 10 затянем это мероприятие. Если вы в порядке, я тоже в порядке. Надеюсь, что я в порядке. А, а, так. А, менее, а, по-моему... Роман, посмотрите, пожалуйста. Вы обычно смотрите на Финвиз. По-моему, это по недвижимости компания, судя по названию. Каротить ее нелегально, потому что импульсная система зеленая, ведет она себя очень сильно, дивергенций толком никаких нет. Смотрим на дневной график, выскочила вверх сегодня. Возможно, возможно, Роман, посмотрите, возможно, что сегодня был, был, был, был отчет о. Квартальной доходности. Был, был как раз вчера после закрытия рынка. После закрытия, да, да. да, да, да. И компания это технологично разрабатывает приложение. Окей. Okay. Вы знаете, на, на самом деле, на, сам, на самом деле, вот, вот, вот, вот тут окоротить можно и, и даже нужно. Почему? Я, я очень люблю эту фигуру. Это как вот такая вот игла возникает над графиком цен. То есть, видимо, они дали хорошие результаты. Акция открылась э, с гэпом и взлетела вверх по-сумасшедшему. А тут люди смотрят, говорят, не имеет смысла. И она стала опускаться. И обычно эта игла остается на долгие месяцы наверху. Поэтому это как раз, на, это как раз довольно безопасно коротить. Относить, ничего безопасного нет, но это относительно безопасно коротить вот такие иглы. Я очень люблю это делать. Но надо быть очень опытным человеком и не засиживаться. То есть, когда коротишь вот такую иглу, то я просто жду, чтобы там закрылся гад. И все, пошли домой. Это, это не акция, которую я стал бы держать там неделю, две недели. Один из наших участников без имени хочет купить акцию, которую я одно время много торговал, но в последнее время она что-то заснула. Плаг. Это компания, которая устанавливает по Америке электрозаправки значит, для электроавтомобилей. Был колоссальный ажиотаж, компания, компания стоила меньше 10 долларов, взлетела до 70, упал до 20 и сейчас она стоит 28 долларов. Импульсная система синяя. Недельный график зеленая. Покупка легальна. Покупка легальна. Она, мне сказать, не хватает сильно за лицо, потому что плоская она очень. Я не уверен, что начнется новый взлет, но это совершенно легальная покупка. Едем дальше. Марат хочет, предлагает купить акцию крупнейшей американской телефонной компании AT&T. Недельный график. Кстати, у нее, у нее очень высокий дивиденд. Я, Роман, может быть, посмотрите, это в левом столбике вот этого финвиза. По-моему, дивиденд порядка 7%. 7,38% на вот, текущий момент. То есть это, это, это хорошая акция для тех, для пенсионеров, для банков, для фондов. И она так спокойна, не движется. Особенно изредка там бывает небольшие волны. Но вот люди покупают ее, чтобы, себе, чтобы получать эти дивиденды. 7% годовых – это больше, чем в банке, это уж точно. На недельном графике она с красной перешла на синюю, легально покупать. На дневном графике все еще красная, но стоит ей подняться на несколько центов, станет синий, покупка будет легальней. Вот интересные акции на подходе. Зармик, я надеюсь, правильно произношу имя, просит посмотреть крупнейшую компанию по добыче драгоценных металлов. Ньюмонт Майнинг. Как мы видели, золото обвалилось. И серебро обвалилось тоже, и, естественно, обвалилась эта компания. А сейчас, собственно, на этой неделе начался подъем. На прошлой неделе эта компания ударила ниже уровня поддержки, на этой неделе развернулась вверх. Индекс силы в нижнем правом углу показывает бычью дивергенцию. Очень приятно. Смотрим на дневной график. Как мы назовем эту фигуру? Как насчет двойное дно? С бычей дивергенции, дивергенция МАСД гистограммы МАСД линий и индекса силы. Я записываю на бумажке себе, что когда закончится значит, наш вебинар, посмотреть на, на эту акцию как на кандидат, кандидатку для покупки. Возможно. Возможно. При том, какие огромные деньги Федеральная резервная система вбрасывает в экономику, инфляция неизбежна. Так что драгоценные металлы, я думаю, фундаментально стоят на пороге положительных событий. Иван хочет посмотреть акцию компанию Alley. А-Л-Л-Y. Спрашивает... И что с отраслью домостроения? <laughs> отрасль, все, что связано с недвижимостью в Америке сейчас кипит. Цены на дома поднимаются, цены на стройматериалы поднимаются. Пример. У меня сосед, очень, мы переехали недавно значит, в этот дом. Очень приятный сосед, такой технарь мужик, инженер высокий. И ну, так общаемся с ним слегка через, э, сказать, забора нет, не полагается, не принято. Э, э, э, к нему зашел во двор спросить чего-то. Чего э, он показывает, у него, у него э, бензиновый колон, чтобы, чтобы значит, дрова колоть. И он говорит, захочешь, э, всегда возьми, пожалуйста, одалживай. А я ему говорю, а у меня трактор есть, можешь трактор, себе, пользуйся как свои. Ну вот такие хорошие отношения не то, что близкие друзья, но хорошие соседи. А тут недавно был в магазине, в магазине, в строительном, смотрю, этот бензоколон стоит 1600 долларов. Я с ним пересекся пару дней спустя, говорю, слушай, я посмотрел этот колон, 1600 баксов стоит. Он говорит, да, это, это цена пандемии. Я его купил до пандемии за 600 долларов. Это просто пример того, что все, что связано со стройкой, с домом, колоссально выросло в цене. Фанера втрое выросла в цене, а, необходимый материал для строительства. Так что все, что связано со стройкой, очень позитивно. Длинный ответ на короткий вопрос. А компания «Аллы» спит, кто-нибудь постучите в дверь, потому что а, а, уже а, недельный график достигла пика в мае и, так сказать, лежит на земле, отдыхает. А, дневной график. Трудно прийти в возбуждение. Ничего особенного. Если вы хотите покупать, просто подождите, пока импульсная система перестанет быть красной. Нам осталось еще буквально три сделки посмотреть, по-моему. Олег хочет закоротить компанию Johnson Johnson. J, J И я скажу, почему это не лучшая идея. Это одна из консервативных компании для консервативных инвесторов. Она выпускает бинты, марганцовку, мази, пластыри. То есть в любом доме, в любом доме в Америке вы увидите продукты J&J. В любом доме. И, естественно, эта продукция, спрос на которую не меняется, или очень слабо меняется в зависимости от состояния экономики. Это считается консервативной, спокойной компанией. Управление очень сильное, очень хорошее. Я знаю, мой друг в нее вложен довольно основательно в эту компанию. Говорит, что очень хорошее управление, очень разумно управляется компания. Спрос на продукты не ослабевает. Поэтому коротить такую компанию я бы... Побоялся. Не то, что побоялся вы, но, вы знаете, есть другие кандидаты. Давайте найдем какую-то шелудивую собаку и ее продадим, чем, чем залезать на опасного противника. Григорий хочет посмотреть компанию REGN. По-моему, это биотек какой-то. Да, фармацевтикалс Вы знаете, Григорий, я люблю торговать компаниями, которые отошли далеко от ценности, или вверх, или вниз. Вот так вы смотрите, KKR на понижение или NEM на, на повышение. А эта компания на в диапазоне, на в диапазоне уже что с, с лета прошлого года, так сказать особых фейерверков здесь не ожидается, коротить. Да? Когда импульсная система перестанет быть зеленой на дневном графике, это будет легальным, но особо она не вызывает такого восторга. Интересная компания Square, SQ. Очень много магазинов сейчас или мелких бизнесов. Заходишь туда, и у них стоит терминал SQ, чтобы расплатиться за услугу. Например, тут у нас недалеко Камбоджийский ресторанчик, такой маленький, еда на вынос. Очень приятно на ланч иногда купить. Вот у них стоит терминал SQ. Очень очень удобная система для купли и продажи. Но опять-таки мы смотрим на, дневной, на недельный простите график. Дмитрий хочет купить эту эту фирму. Фундаментально это очень хороший бизнес. Чем лучше бизнес в Америке, тем больше они оформляют продаж, тем больше они зарабатывают. Импульсная система зеленая. Смотрим на дневной график. Он четко поднимается и периодически падает в зону ценности, как он сделал вчера. Сегодня уже вышел из зоны ценности. Поэтому если покупать такого типа акцию, то лучше ждать, внимательно отслеживать ее и покупать, когда она упадет в зону ценности. То есть купить на распродаже, а не платить полную цену. И последняя сделка от Марины. Сегодня очень много шартов. Хочет продать компанию, закоротить компанию AMT. Вы знаете, когда волк бежит на охоту, бежит завалить оленя, он не бежит завалить самого сильного оленя, самого вкусного, самого такого лоснящегося. Он э, заваливает оленя, который хромой или старый, или вот что-то у него проблема с, с этими ногами, не бегает так хорошо. А сильный олень он, он и копытом может дать. И это относится в данном случае к этой компании. Она очень сильная, она вот идет вверх, без малейших, даже без коррекции идет вверх. Опасно. Дивергенции на недельном графике никаких нет. Дневной график поднимается. Если бы мне кто-то сказал, Алекс, ты должен торговать акцией этой компании", "Ну-ка, я ее куплю, когда она войдет в зону ценности. Кратить такую акцию я бы побоялся. Окей, okay, Роман, мы рассмотрели сегодня, к большому удовольствию все акции. А и как раз сейчас 1.04. У нас осталось буквально ну, еще пять минут, мы посмотрим на вопросы. Дан просит меня разбирать личные сделки, он, он правильно замечает, что это не игра, а настоящая работа. Я встаю каждое утро, где-то до 7 утра, рынки открываются в 9.30, и вот между 7 и 9.30 я планирую на день вперед. И то, что я показываю вам сказать на скорости, да, вот здесь это будет легально, там это будет нелегально, у меня есть Excel, все это вводит, вся эта информация, и в вот этот Excel каждый день, я туда, или рассматриваю, что я вчера планировал, что я планирую сегодня. Это действительно серьезная работа. Показывают свои сделки? Может быть. Если, если я буду торговать чем-то из того, что мы обсуждали сегодня, я постараюсь не забыть это показать. А, а, а, Зармик спрашивает… Как вы считаете, имеют ли торговые системы и рыночные модели, например, расхождение, свой срок жизни? Думаю, думаю, что нет. Дело в том, что эти подходы отражают поведение толпы. А толпа не меняется. Почитайте классику о биржевой толпе. Почитайте Макея, Почитайте Либона. Все это на русском языке есть. И вы видите, что единственное, что стало сейчас толпой, она быстрее стала. Раньше нужно было пойти в, брокерский, в брокерскую контору, чтобы получить цены. А сейчас то у вас на телефоне выскакивает? Движения быстрее стали. Но поведение толпы не изменилось за 200 лет. Да? Я думаю, что оно не изменится за нашу жизнь, не успеет. Два одинаковых вопроса. Похожих очень вопросы, Обзал. Пишет и Роман. Ваше мнение по такому подходу к торговле. Вошли в рынок, в рынок по дивергенции, по, по импульсной системе, в покупку. Далее, если рынок идет не в сторону позиций, доходит до уровня стоп-лосса по вашему подходу, так там не просто закрыть, а перевернуться в тех же или еще больших объемах. Ни в коем случае не рекомендую этого. Если вы купили что-то, и вы ожидали, что это будет правильная сделка. А рынок говорит, мужик, ты ошибся, ошибся, ошибся. Значит, неправильно прочитал ты эту акцию, неправильно прочитал рынок. А, ну теперь я исправлю свою ошибку тем, что сыграю в противоположную сторону. Не надо добавлять… Одно из моих жестких правил – никогда не добавлять к проигрышным позициям. Проиграл – срежь, как можно раньше, как можно быстрее. Но не добавляй к проигрышным позициям. Сделка не случилась. Выйди из нее, проанализируй, ищи другую, и выйди из нее рано, чтобы тебя не побил рынок, чтобы, чтобы больно не было. А, а, а брать позицию, которую неправильно проанализировал, а теперь еще добавить к ней в другую сторону, это строить одну ошибку на другой. Евгений спрашивает… Но это никак не относится к нашему рынку. Я, я могу посоветовать хорошую книжку. Он пишет, Александр, добрый день, у вас много друзей, в том числе трейдеров. В большинство моих, большинстве моих друзей трейдеры. Подскажите, какие качества личности, на ваш взгляд, нужно развивать, чтобы у человека было много друзей. Прочтите, есть очень хорошая книжка, Карниги, Я написал лет сто тому назад. Как завоевать друзей и влиять на людей. Очень хорошая, я не знаю, как по-русски называется, по-английски: How to win friends and influence people. Старая классическая книга, очень умная, очень стоит почитать. Роман, 1.08. Вопросы пошли очень быстро, и я надеюсь, я ответил на все. Естественно, если бы у нас был бы не час, а там 5 часов, то все бы это дело, мы, конечно, обсудили гораздо глубже. Но тем не менее, очень интересные сделки были доставлены сегодня. Я, конечно, желаю всем наших участникам больших успехов. Спасибо большое, Александр. Спасибо, как всегда, за интересный разбор. Действительно, много инструментов посмотрели, много интересных. Ну, теперь через месяц посмотрим, как они реализуются ну, в, таком, в нашем джентльменском конкурсе. А, у меня будет еще несколько моментов. Я расскажу как раз про индикаторы, расскажу про конкурс. Поэтому, Александр, я с своей стороны не смею вас задерживать. Спасибо вам большое. А, увидимся через месяц. Посланиваюсь да. тогда. Да. А, как раз вижу, машина выезжает, жена поехала за ланчем для садовников. Ну, ужасно. Они приходят сюда раз в неделю, и у нас потом на ланч, мы их всегда кормим, садимся вместе за стол. Ну, это как жизнь на Западе, человек человеку волк, да? По крайней мере, нас так учили в Советском Союзе. Хорошо, Роман, огромное спасибо. Я тогда ухожу а э, э, ухожу э, поговорить с садовниками со своими. Э, спасибо еще раз за приглашение. Кстати, получил приглашение э, э, выступить на конференции в Китае. Значит, как Китай – центр мира э, и связь с иностранными т. т. т. -т. И э, я сказал, что я… Спасибо, нет. Спасибо, нет. Занят весь сентябрь. Не могу. Немножко Не другая специализация. Да, да, да. Нет, ну это э, политика. Хорошо. Огромное спасибо. Жду встречи с вами в августе. Спасибо большое, Александр. Хорошего вам дня и да, увидимся через месяц. Спасибо. До свидания. Uh, уважаемые участники, еще буквально несколько минут вашего внимания. И как раз я сейчас в этой части расскажу про uh, индикаторы, да, которые можете также поставить в вашу платформу MetaTrader 5 и настроить их таким же образом, как вот мы сейчас смотрели вместе с Александром в ходе нашего uh, вебинара. Uh, данные индикаторы uh, были uh, взяты как раз… Uh, как разработка Александра. Мы добавили их в нашу платформу, в MetaTrader 5. И сейчас они доступны вам для того, чтобы вы также смогли их использовать. Для того, чтобы как раз вы могли эти индикаторы использовать, я вот сейчас расскажу. Для того, чтобы их получить, вам необходимо написать на почту elderdiscsobaka.com. Elder сейчас я также приложу эту почту в наш чат ну а те кто будут нас смотреть в записи то вы сможете найти ее также в описании к видео сейчас прикладываю сюда и уже вам на почту мы отправим набор индикаторов шаблоны до графиков и видео инструкции по тому как их установить как настроить чтобы они выглядели вот точно так же как сейчас мы смотрели вместе с александром и данные индикаторы они работают они бесплатно для клиентов admiral markets они работают только на реальных счетах с балансом более 200 евро а, на нем поэтому здесь этот момент тоже имейте в виду но в любом случае любой вопрос который возникает по настройке если потребуется какая-то помощь то также а, пишите вот на ту почту которую я сейчас а, приложил а, и также расскажу про конкурс а, сейчас еще раз покажу а, тот список участников который нам прислал инструмент а, прислал а, тикеры на наш следующий конкурс, и как раз на основе него я вам расскажу, как мы его проводим. То есть это такой джентльменский конкурс, скажем так, который призван для того, чтобы подогреть несколько интересов да, наших участников, потому что победитель может получить книгу Александра, ну естественно, с автографом Александра. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо под видео записью вот данного вебинара, то есть, соответственно, сегодняшний вебинар будет загружен на наш youtube канал предложите одну акцию лучше если это будет американский рынок потому что александр торгует, как правило американский поэтому по нему порой проще как раз получить информацию да ну чтобы была возможность посмотреть вы предлагаете в комментариях к этому видео одну акцию, ставите лайк, подписывайтесь на канал. И, соответственно, здесь есть один момент. Лучше, лучше эти акции присылать примерно за два дня до следующего вебинара, потому что акции, которые вы присылаете за два дня, они попадут в разбор к Александру. И мы включаем в конкурс акции, которые вы прислали, ну, как минимум, за две недели до, потому что ситуация по ним уже меняется. Если вы напишете ваш тикер сразу же завтра, например, то ситуация за месяц уже крайне сильно поменялась меняется и возможно та ситуация которую вы для себя планировали она будет уже не актуальна да пожалуйста это имейте в виду поэтому обязательно да, подпишитесь на канал и за два дня до следующего бинара, который у нас пройдет соответственно, 26 августа, то есть 24-25, пишите ваши, то есть следите за рынком, пишите те акции, которые на ваш взгляд пойдут в лонг или в шорт в течение следующего месяца, да, соответственно, до следующего вебинара. И, соответственно, та акция, которая покажет самый большой прирост в процентах, это и будет наш победитель. Да? То есть мы, например, на август мы замеряем цену сегодняшнего дня, да, то есть из тех акций, которые вы прислали сейчас, вы видите перед собой. И, соответственно, цена выхода будет за день до вебинара. да, да Все крайне просто. Понятно, что когда-то можно войти чуть раньше, чуть позже, и, скорее всего, эти сделки на своих счетах вы проводите немного по-другому, но это, как я уже сказал, такой джентльменский конкурс, к которому мы вас приглашаем как раз поучаствовать, потому что приятным бонусом будет книга с автографом Александра, да, с его пожеланиями уже победить. Ну и также вы получите разбор уже этой акции, с точки зрения системы Александра и, возможно, для себя какие-то тоже дополнительные моменты подчеркнете. Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал. Если у вас есть вопросы по индикаторам, да, если вы хотели их получить на вашу платформу, пишите на почту elderdiscsobaka.admiralmarkets.com. Ну, а я с вами прощаюсь уже до следующего месяца, где мы также 26 августа месяц встретимся вместе с Александром и посмотрим, что произойдет нового на рынке. Возможно, произойдет та коррекция, о которой Александр говорил. Возможно, рынок пройдет, пойдет расти дальше, ну, как обычно, никто не знает. да, Есть определенные сигналы, которые могут к этому подсказывать, но всегда да, нужно понимать, что рынок это не то, что можно предугадывать да, со стопроцентной вероятностью, а нужно к этому найти системный подход. Поэтому всем большое спасибо. Ставьте лайки те, кто нас смотрит записи на YouTube-канале обязательно. Оставляйте также ваши вопросы в комментариях, потому что вопросы… Мы тоже принимаем только с тех вопросов, которые оставляются на YouTube-канале, потому что мы физически не успеваем разобрать те, то огромное количество вопросов, которые пишете в чате в Zoom, поэтому здесь я тоже про это не говорю в ходе вебинара. Поэтому, если вы хотите, чтобы вопрос попал к Александру, оставляйте также его под видео последнего вебинара, который есть на YouTube-канале Admiral Markets. Всем спасибо большое, всем желаю хорошего вечера и увидимся через месяц. Всем спасибо и до свидания.